Всем привет! Перед тем как начать, хотелось бы сказать, что медики идеально подходит для любых режимов ПВП, особенно для ПВП. Ну конечно, как и все медики, годится для зачистки. А вот для спецоперации данный медик не лучший вариант. Нет, в хорошей компании ШАС справляется со своей ролью, но в рандомной команде ему не хватает скорости отхила, когда народ начинает ну, просто проседать по здоровью. Таким медикам также относятся Барт и Монк. Любитель этих медиков, только не надо возмущаться по ту сторону экрана. Да эти медики хороши вы на них все можете, но все же для спецоперации они не идеально. Ладно. Ладно, не отвлекаемся. Наш шац это медик, и логичнее было бы в первую очередь рассказать про его способность лечить, которая называется первая помощь. А про это много чего можно сказать интересного, но я все же начну свой обзор с вооружения и рассказа о том, какой же он боец. Шац заточен под ПВП и у него для этого есть все, что нужно. Кстати, любители поиграть на монке просто влюбятся в эту оперативника, так что я советую вам к нему присмотреться. Надеюсь, мой обзор будет объективным, потому что Шац это мой любимый медик из всех представленных на данный момент в игре. И мне его хочется расхваливать и расхваливать, ну прям как вещи сайта всемайки.ру, которые по качеству отличные и по цене адекватные. Пересложу, что такие вещи, кстати, в простом магазине даже не не найти. Так что ловите от меня скидочку 15% и добавляйте ее к уже имеющимся скидкам на сайте. Но пока вы не перешли по ссылкам под видео, я все-таки начну обзор. Светошумовые гранаты. Да-да, вы не ослышались. Начать я хотел бы именно с них. Именно шумки дают шансу реализация в полной мере. Из 9 медиков только трое имеют шумовые и ни за что не применяют их на дымы. Особенно если они играют в PvP. Ведь радиус поражения наших шумогранат гранат 6 метров с длительностью стана 3 секунды. Что позволяет с легкостью разобрать любую цель под станом или успеть сблизиться с противником. Немаловажным также является тот факт, что наши шумы срабатывают быстрее, чем у других медиков, что не дает противнику скрыться с зоны поражения. К сожалению, их всего три, но этого достаточно, чтобы перевернуть хоть боя в свою сторону. Для новичков скажу, если вы бросили шумку за препятствия, где сидит противник, и вы его визуально не видите, прошел ли стан или не прошел, то обратите внимание на правый верхний угол, при оглушении там выскочит соответствующая лента оглушения, это значит, что противника надо брать тепленьким. Ключение, я думаю, мы перейдем в самом конце. Там разговор будет долгим и интересным. А пока посмотрим, чем же нас наградили разработчики. Мы являемся обладателем пистолета-пулемета MP7A1 с очень комфортным калиматором, а также топовой эффективной дальностью стрельбы среди медиков. Рекрут не в счет. Такая дальность стрельбы позволяет нам неплохо себя чувствовать при перестрелках на средних дистанциях. Ну конечно со штурмовиками нам не сравнится, но и бесполезно мы себя чувствовать не будем, если противник будет на удалении от нас. В отличие от того же деда, который страдает при стрельбе на дальняк. Тут мы немного универсальнее него. На этом хорошие плюшки не заканчиваются. Мы на втором месте по скорострельности, а также по бронепробитию среди медиков. Если хотите увидеть комфортной стрельбы, я отдачу всех медиков, в том числе Шасаса. Ссылочка под видео, кстати, данное видео будет обновляться, и эта серия видео продолжит в более широкий формат в скором времени. Так вот, при стрельбе наш ствол задирает только вправо и вверх, что несложно контролировать. Слава богу мы не травники, у нас не рандомная отдача. А К минусам можно отнести это урон с одной пули всего 15 в тушку без брони. Это мало, но с учетом бронепробития по цели с броней мы имеем 8 диц урона в тело, что в принципе стандартно для большинства. Но тут же имеем и плюс, это повышенный коэффициент урона в голову по противнику естественно. В итоге в совокупности всех данных можно сделать вывод, что мы имеем очень хороший ДПМ. На третьем месте, кстати, но это сухие цифры, это не самое главное. Главное это возможность реализовать свой ДПМ. В этом плане мы универсальны, мы не боимся сблизиться с другими медиками, не так страдаем при перестрелках на удалении. Одним словом, универсальный место ему в ПВП, где он себя чувствует идеально, повторюсь. Конечно, в зачистках мы не испытываем никаких проблем, а вот в спиратом вне сыгранной пати уже сложнее. Тут мы переходим к причинам такого моего мнения, все дело в его лечении. Чуть-чуть сухих цифр и далее продолжим. Наша аптечка лечит на 36 за один раз. Кто-то скажет, что это мало, но на 36 мы лечим не только союзника, но еще и самого себя. Хотя и противника тоже можем, в этом плане мы не принципиальны. К слову, 36 это максимальный показатель самохила, а мы проигрываем только Ватсону. Но ему нужна цель для лечения и Микола, который ограничен своей лужей. А мы не теряем динамики при передвижении и можем спокойно лечиться на ходу. КД нашей способности 18 секунд и шприцов, кстати, у нас 7 штук. Но теперь более развернуто я вам объясню, почему и в лечении в ШАЦе прослеживается ПВП направленность. В аптечке есть как жирные плюсы, так и минусы. Сейчас мы разберем более подробно к плюсам. Как и у любого медика, у ШАЦе есть своя фишка по лечению. Мы бросаем аптечку на 25 метров от себя по дуге. И аптечка лежит, пока ее ну, кто-нибудь не подберет. Кстати, максимальная дальность лечения именно у ШАЦе. Такой способ лечения позволяет нам забрасывать аптечки на второй этаж. Или же, например, со второго на первый. Можно, находясь за укрытием, кинуть аптечку товарищу, сидящему далеко и за препятствием, или находящемуся под огнем и не имеющему шанс выбраться. В общем, возможности безграничны и ограничены только ваши фантазии. Главное, кидая аптечку, мы сами не подставляемся. И минусом можно отнести то, что нашу аптечку многие не замечают, не видят, ну или фиг его знает, чем они еще там занимаются, раз не видят нашу аптечку. Хоть шат все давно в игре, но редкий гость в рандоме. И не все знают его фишки с аптечками, и не ожидают этого, того и тормозят, наверное. Поэтому, если берете шатца, то вам обязательно нужно иметь микрофон, дабы голосом наставлять своих сокоматников на путь истины И указывать, где лежит аптечка. А в этом помогает не только голос но также и при нажатии клавиши c если вы наведете ее на аптечку вы можете ее подсветить точнее ну, обозначить как вариант кидать кстати, аптечку перед игроком по ходу его движения кстати так можно и лечиться на бегу просто бросать аптечку чуть-чуть вперед наши аптечки лежат не вечно максимум одну минуту максимальное количество одновременно лежащих аптечек может достигать двух в топовой версии прокачки а, кстати, если вы кинули аптечку, у вас прошла перезарядка 18 секунд, вы можете кинуть еще одну аптечку. Если придет еще 18 секунд, у вас на готове уже еще одна аптечка. Фактически вы можете три аптечки сделать. Не физически, но две кинули и одна в запасе. Но это такой редкий случай, что я его даже, по-моему, не видел. Ну, или пару раз. Наша аптечка в топе при подборе также дает возможность наложить на союзника иммунитет от кровотечения на 30 секунд, что может спасти его от кровотечения после выстрела стилета, ну или мины ворона, если он, конечно, ее переживет. Помимо этого, наша аптечка дает также иммунитет от отравления, что также помогает бороться с кошмаром и пророком, и нехило спасает наших союзников против ботов с газом. А в такие моменты ты счастлив, что твой медик это шац, и иммунитет от этих вещей дорого стоит. Плюсом можно отнести возможность стимулировать союзника поднять именно вас. Все дело в том, что после того, как шатса завалят и у него кончится время для перемещения, шатс выбрасывает перед собой птичку и желанию союзника побежать к вам, соответственно, увеличивается. Ну а если серьезно, то этой фишкой можно пользоваться и, дав сказал, нужно пользоваться. Помните, что в любом режиме игры вы можете на последнем издыхании подлечить своего союзника, просто подползти к нему на расстояние посмертного броска, дай шанс выжить у союзника и шанс поднять вас выше, если здоровье союзника немножко восстановится. При этом очки выносливости не расходуются, аптечки не уходят на КД, так что иногда можно подождать пару секунд до того, как вы выкинете аптечку и встать и сразу кинуть еще одну, итого получаем сразу две аптечки для того, чтобы подлечиться. Ну, конечно, к минусу можно отнести то, что аптечка можно подлечить даже противника. Но Микола же как-то с этим живет, вот и мы не сильно напрягаемся. Но про это стоит помнить, и в критической ситуации можно не дать противнику подобрать вашу аптечку. Например, можно скинуть ее с балкона или закинуть в тот же фонтан. Ну, естественно, если вас убили, и вы кидаете предсмертную. Пусть она лучше никому не достанется. Кстати, есть одна тактика, в которой можно подловить противника. Кидаем аптечку на открытое место и ждем в засаде, Нет отсвечивая естественно. Противник может решить подобрать вашу аптечку чтобы подлечиться. И тут вы его накрываете и получаете плюс один килл. Конечно не все на это ведутся, но все же схема проверена и рабочая. Данный оперативник действительно очень хорош, особенно в PvP, я его обожаю, я на нем молюсь, мой любимый медик, ла-ла-ла и ла ла, -ла, -ла, -ла, -ла. Вот. Если вы хотите потренироваться и почувствовать, нужен ли вам этот оперативник или не нужен, просто поиграйте на Монке, который сейчас доступен за серебро. Если Монк вам нравится, то Шац однозначно понравится, потому что играя на Монке с, например, шумовыми гранатами, вы бы играли гораздо лучше. Поэтому играя на Шац, который очень похож на Монка, ну или наоборот. У вас просто больше возможностей для нагибов ПВП. Ну естественно в ПВЕ тоже не помешает, куда уж без этого. Надеюсь данное видео было вам полезно, вы захотели подписаться, поставить заслуженный лайк, надеюсь. А также пройти по ссылочке и посмотреть, что у нас там есть. У нас там от клана до скидок. А также немножко обучающие видео и очень интересная таблица с ТТХ-оперативниками. Обязательно загляните и поддержите чувака, который все это делает. Ну а с вами был Димон, надеюсь вам понравилось. Пока-пока, не забудьте нажать колокольчик. Ну, как я обещал, маленькая пасхалочка для самых терпеливых, возможно, внимательных или самых пытливых умов. Так что данная пасхалка не для всех. Что надо сделать, чтобы получить 500 монет? Все очень просто, поставьте лайк, напишите любой комментарий, даже гневный плохой, ну, желательно, конечно, хороший, мне будет приятно, и написать в этом комментарии свой игровой ник. Ровно через неделю после публикации данного видео в группе ВКонтакте будет маленький микровидосик, в котором я в официальном рандомайзере разыграю 500 монет среди одного счастливчика, который оставил комментарий со своим игровым ником. Все, всем удачи, всем еще раз пока.